помять еще? Он же спит. Что, решил все-таки разбудить? Или... А, ты хочешь к нему типа... Или что? Ты хочешь его разбудить теперь? Ты же лежал с ним балдел, уже не хочешь? Что такое? Что ты его будешь? Ну и что? Зачем ты его будешь? Это ты типа отдохнул, теперь надо его разбудить, да? Правильно? Что ты делаешь там? Что ты его там... Что ты его нёшь? Или это ты его облизываешь этот Массаж у тебя такой называется? Что это ты делаешь такой? Кусаешь его или что? Или мнешь? А, ты залез типа на него и спать так будешь? А, это ты типа хочешь так обнять его? Ох, как ты его обнял, нифига себе! Прям залез на него! А, это ты его греешь, я понял! Ты, видно, решил его погреть? А зачем ты его так покусываешь еще? А это ты его хочешь раз это раз э, разбудить, типа размять, что типа вставай, будем играться, да? Он, наверное, вообще не понимает, что ты от него хочешь. Он все спит, а ты там что-то сверху, его пытаешься мять. А, видимо, он хочет, я так понимаю, чтобы чтобы что, это непонятно, как-то интересно, что это он делает, то это же движение у тебя такое, Интересный.